Корабль-разведчик присоединится к шести российским Абдека, идущим с неизвестной целью. В настоящий момент в сторону Средиземного моря со стороны Ла-Манша движется группа из шести груженных под завязку российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Ранее через Гибралтар прошел средний разведывательный корабль проекта 864 «Меридиан» Василий Татищев. Корабли данного проекта стали последним подобным типом из разработанных и реализованных в СССР, по кодификации НАТО вишний класс Intelligence Ship. Эти корабли стали основой разведывательного флота России. Они создавались для решения задач в морской и ближней океанской зоне. Средние разведывательные корабли проекта «Меридиан» относятся к кораблям второго ранга. Позже он должен присоединиться к группе ЭБДК. Между тем, в российском военном ведомстве сообщили об учениях, которые пройдут в январе-феврале во всех зонах ответственности ВМФ России. Ожидается, что в маневрах примут участие 140 кораблей более 60 летательных аппаратов, 1 тысяча единиц боевой техники и порядка 10 тысяч солдат. Отдельные учения пройдут в Средиземном севером и охотском морях, в Тихом океане и в северо-восточной части Атлантики. В учениях в Аманском заливе, проходящих с 18 по 22 января, также примут участие вооруженные силы Китая и Ирана. Однако ряд экспертов высказывают предположение, что шесть российских ЭБДК и корабль-разведчик могут идти в Черное море. Несколько дней назад десантные корабли проходили у берегов Великобритании, вызвав панику у некоторых жителей островов. По мнению датских и шведских источников, корабли могут направляться в акваторию Черного моря из-за Украины. Однако точная цель ЭБДК и разведывательного корабля РФ пока неизвестна. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.